Так, Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня хочу зачитать вам письмо одного ну, подписчика, замечательного человека, который практикует, также сомневается, так же, как, как вы, как я. Знаете, не такие вот жесткие, убежденные, типа так и все никак иначе. Мне тут столько таких сообщений приходит и Ну и комментариев от таких, знаете праведных людей, таких прямо праведных аж скулы сводят. Типа, мистик, ты ни в чем не разбираешься. Слушай меня, я тебе открою истину, там, молись или еще что-нибудь там. Или иди туда и спроси меня. Зайдите ко мне, и я все вам открою. Чудо-средство. Ну, друзья мои, у меня это вот такие, такие горделивые эти вызывают улыбку. И, конечно, печаль у меня вызывает э, то, что мы действительно ведем все время внутри себя вот эту войну и между собой и внутри себя вот эти вот сомнения сожаления сжигают нашу драгоценную энергию которая мы часто не бережем не понимаем что она нам нужна для нашей жизни и развития и в результате кружимся на месте кружимся вот в вечной борьбе в попытках убедить друг друга и знаете там в чатах в каких-то я вот в телеграм-канале был чат у меня какой-то ну он и сейчас есть там человек 20, ну как-то уже там он затих потому что все время там идут идут разборки кто более там мистичный кто будет менее кто что-то неправильно сказал все время начинаются какие-то наезды какие-то упреки обвинения там в некомпетенции ну вот друг друга люди вот начинают так терзать то есть вот вот она гордыня возвышая себя принизить других невозможность в свое сознание внести чужое мнение пусть оно даже может быть кажется глупым на первый взгляд потому что в каждой глупости есть тоже и ум есть так много слоев вот этих знаний что убедив себя что вы все знаете вы являетесь не просто и дураком а идиотом который вот уперся в стенку и любуется вот я не знаю там ни на что там любоваться на все вот когда вы остановились, когда вы начинаете поучать, когда вы идете, я там учитель, я вас сейчас научу, ждите меня, я вот такое вам скажу, что вы там треснете. Сразу понимаешь, что человек, к сожалению, остановился. Но это один из этапов. Поэтому вот смотреть на себя со стороны, в чем-то осознавать, относиться к себе с критичностью, с юмором. Но не самобичеванием, не вот самоунижением, а вот потому что это другая часть гордыни Когда вы умеете вот это, вот, понимаете, вы гибкий, вы как волна Можете меняться, можете быть жестоким и злым, можете быть грустным и нежным Все, вот весь спектр имеет место Не то, что вот мы там светлые и мы за светлых, а всех мы там перебьем Не вздумайте, то есть все это, все это такие, ну в чем-то в чем детство и дело, дело, дело не в том, что так это хорошо, это или плохо. Дело в том, что вы останавливаете свое развитие. Вот раз и навсегда останавливаетесь, часто даже на долгие жизни. И сидите вот в той же клетке, которую вы выстроили вокруг себя. Сидите и и любуйтесь. Вот выпучив глаза, как, как жаба на болоте. Ква-ква. Я самый важный. Я самый учитель из учителей. А все остальные вообще... И потом, глядите, вокруг вас даже и комаров-то нету на этом болоте, не осталось, потому что им скучно. Им скучно ваше кваканье, им скучно ваша святость, ваша праведность, потому что нету ее в вашей праведности. На самом деле, ваша праведность оказывается самым простым скучно, скучной тиной. Ну, не хотел никого обидеть, друзья мои, это вот эти так сказать, свое умозаключение я говорю и по отношению к себе, потому что из себя я часто ловлю на какой-то гордыне, возвышенности, это ну такая достаточно сложный процесс борьба, когда вот понимаешь это вот действительно волна, ты понимаешь ага, здесь-то я что-то такое перета, пересолил а здесь наоборот не досолил, то есть вы все время эту настройку ищете, вы понимаете что вот здесь хорошо, но это бывает очень редко, потому что все время энергия, она пульсирует, вы не можете быть одинаковым, не можете быть Всегда всегда святым и правильным Не можете И этого не бывает Когда вы пытаетесь вот, надеть на себя маску какого-то знатока Вы на деле, если посмотреть на стороны Одеваете на себя действительно маску дурака Но в этом тоже ничего страшного нет Когда вы это остановитесь Можете сказать себе Да дурак я действительно Дурак, дурачина Действительно Все, что я, я знал Это все только, как говорится, пыль На этом На, на дорогах вселенной И не более того Будьте гибче, друзья мои. Ну, это я и себе говорю. Не только вам, не то, что вы скажете. Вот ты нас, как говорится, мистик, получаешь все время. Тут изображаешь из себя знатока. Ну, в чем-то да, получаю. Но поверьте, мои друзья мои, я часто смеюсь над собой. И даже иногда не могу, я не могу смотреть свои видео, потому что думаю, что ты, что ты лепишь, что ты говоришь, какой же ты идиот. Бывает и так, друзья мои. Но это меня тоже веселит тоже радует ну видите такое предисловие хочу вам прочитать ну как бы письмо вот моего подписчика чтобы понять что вот какие для чего я вам говорю это потому что хочу чтобы вы видели живых людей не какие-то монументы и памятники а в них видели себя свои сомнения свои сожаления вот вот в этом смысл понимаете не то что вот там кого-то там ну ладно Значит, приветствую, мистик. Услышав историю женщины воина очищающего пространства, захотелось поделиться и своей историей. Не претендую на ее озвучку в твоих видео, таких, как я, желающих уверен, масса, но, пожалуй, выложусь на твою оценку. Ну и на вашу, значит. Э, так, не знаю, каким волшебным педалем меня занесло на твой канал еще прошлой зимой, но, очутившись, очутившись на нем, Пришло осознание, что я попал в нужный поток, которого так долго не хватало Еще по молодости занимался энергетическими практиками Сначала цыгун, потом по родной русской народной культуре, традициям Кстати, последнее принесло ощутимые результаты уже на первом году занятий Но безбашенная молодость свернула меня с этого пути Ну так часто бывает вообще, да За прошедшие годы как-то все замылилось, но не забылось и очень не хватало А возобновить не получалось так как несерьезный был подход. Во время, А время шло. Наконец-то вот он, волшебный пендаль. Друзья мои, вам так, так нравится вот эта ассоциация с пендалем? Ну, мне тоже. И сразу ощутил что-то родное свое. Техники, конечно, не были мне известны раньше, но базовые упражнения в чем-то схожи. С этого лета, крутя потоки, посылая комочки и т.п., не уследил. И перестал уделять должное внимание чистке Зато очень выросло самомнение, гордыня Хотелось показать свою мнимую значимость Как я это понял? И про... а, как я это понял? И просто непросто Пришлось оглянуться И самому стало противно Очередной пендаль для дальнейшего развития Сочные слова, да? Пендаль Кренделя Навешать кренделей Ну, такой более там пендель все-таки по, по бужески а, Так, очередной пендель Для дальнейшего развития я попросил у вас На последнем стриме с гончаром И получил, полнейшее игнорирование С вашей стороны моих вопросов Было задето самолюбие, дилетанта Но это оказалось настоящий пендаль, благодаря которому Понял, что мой нос стал задираться Еще выше, и тела нуждаются В чистке и практике, в занятиях Ведь все инструменты для этого есть Да и занимаюсь техниками, подобранными под себя То есть, вот видите, человек гибко Подходит, и, ну к сожалению, знаете, я, я читаю обычно все подряд комментарии, даже там какие-то вопросы несколько, может быть, не к месту, чтобы никого не обидеть. Но вот видите, просмотрел человека действительно не со зла. «Вот посмотрел видео с женщины и понял, как мне еще нужно практиковать, чтобы ко мне пришли эти страшные рыла за своими метками». При всех собственных чистках было столько только движения воздуха, теней, сгустков, пространства. Но после их ухода всегда чувствую себя легче. Все еще не страшно. Жутко, но не страшно. Хотя привычно, так как уже сталкивался с необъяснимыми ранее магическими явлениями. Возможно, и слабоватыми пока. Женщина просто умница. Наверное, с испугу резко послала страшное рыло, но сработало. Не знаю, как бы я себя повел. Вывод но и сделан. Практика, занятия, разные техники с подбором под себя, чистки и т.д. Не останавливаться, несмотря на обстоятельства и помехи. Ведь неважно, как ты продвигаешься, быстро или медленно, главное двигаешься. Мистик, желаю тебе успеха, это желание здравия. Все-таки предположение, что тебя прессуют силовики и не уходит. Извиняй, если что, ну, типа счастливо. Вот видите, видно, видно за этим, за этим письмом, видно душа человека. Душа, которая сомневается, которая и может и взлететь, не надо там, ну да, взлетел, там бывает себя думаешь, какой я молодец, вот все у меня получается, а другие, дура, другие дураки, <свят> бывает, со мной не бывает, бывает, с вами бывает, но вот когда вы умеете подняться и опуститься, когда у вас гибкая энергетика, когда вы расширили пространство и сузили, когда вы можете общаться с разными людьми И не только вот вы думаете все это грязно я там вот эти бомжи там я им сломы это тоже люди это тоже души вот эти животные коты собаки птицы дикие это тоже души существа деревья это существа духи земли это когда вы идете как говорится с гордостью ну вы смешны вы смешны куда бы вы ни шли когда вы думаете все я венец творения я божество я могу все до свидания до свидания сразу друзья мои поэтому гибко гибкой постоянно как волна работайте как волна несмотря на обстоятельства вносите просто энергетику вносите в свою жизнь вот в чем дело вы не надо там не получается специально сделайте вот едете на машине Расширили свое пространство, к примеру, свое поле на машине, почувствовали, как, как вы, как у вас мотор звучит, как э, как энергия. Попробуйте расширить пространство, сузить, попробуйте повлиять энергетически, просчитать свой маршрут, почувствовать, вот прямо мысль своей, пройти и и почувствовать, а где на нем какие-то препятствия, а потом понять. Промыть их, прочистить. Может быть, какие-то инструменты, если у вас есть. там Наложили руну на дорогу, чтобы она была чистой, свободной. Работайте энергетикой всегда. Общайтесь с людьми. Включайте тоже не только, как говорится, ну, свое обаяние, свое общение, а еще энергетически работайте. Тестируйте людей. Поддерживайте их людей, если им, им надо это. Корректируйте их поведение. Не просто там «вот типа они для меня». Нет, если жизнь вас свела, значит они что-то имеют значение это, это для вас каждый, каждый шаг, это вызов какой-то Когда вы плюете на это, вы, извиняйте, идете против воли богов Поэтому, опять видите, я, меня тут обвиняют Ты тут конкретно мысли не излагаешь Ты четко напиши схему и пишешь первое Да это ты Второе ты-ты-ты. Знаете, я много учился, и всегда вот мне нравились такие преподаватели, которые так вот, хэк, это, на кураже, с матерком, может быть, даже. А вот такие, которые, пу-пу-пу-пу-пу, и там голова-то, бац, и ничего не усваивается. А когда тебе сказали вот так, так что, друзья мои, извиняйте, конечно, растекаюсь я мыслью, так сказать, по древу, но это моя суть, и от нее я отказываться не могу, потому что Стихии, вот смотрю на небо, такое низкое, темное, и радует меня оно, потому что эти облака, я могу своим осознанием туда нырнуть в них и искупаться. Понимаете? Не просто мне скучно, потому что нету солнца, а потому что я люблю эти облака. Я вижу вот эту землю вокруг меня, такая сухая трава стоит, и мне она тоже нравится. Я понимаю, что здесь все живое, и я могу расширить свое пространство и поздороваться с ними. Понимаете, вот, вот в быту не надо каких-то читать вот таких толстенных книг. Надо, конечно, надо, но кроме этого должна быть практика ваша реальная, ежедневная, ежечасная, если возможно. Вот она осознанность в вашей жизни. Тогда вы не, не просто какой-то этот схема, сухарь, робот, который я там Иван Иванович Иванов, как говорится, с утра хожу без штанов. Нет, вы выживая душа. Так будьте живой душой, а не не схемой, не роботом. Работайте, сомневайтесь, ошибайтесь, бойтесь, не бойтесь своего страха. Потому что многих останавливает страх. Идите на этот страх. Не сразу, чтобы не повредить сознание, а как волна. Пришли, испугались, убежали. Потом думайте, эй, я посмотрю еще. Еще раз туда заглянули, а там еще страшнее морда. Ну вот. Но зато это ваш опыт. Не рассказы какого-то вот такого дурня типа меня, который вам тут что-то втирает. Не какие-то байки каких-то умников и сухарей, которые тоже полно, которые изображают из себя этих учителей. На самом деле... Хотел сказать... Скажу. Скажу, вы, конечно, скажете. Ты там типа такой. Но так много дерьма. Вообще дерьма. Просто прямо смотришь и... Думаешь... Но, но важность, но важность такие лица, такие монументальные лица и фигуры, а, даже через экран. Одни, одно иначе. Дерьмо. Все, извините. Вот так вот. Все, друзья мои, слушайте свою душу. А, пока.